Здравствуйте, друзья. Трепетное настроение. 11 мая. Город Каменск. Приступаем к первой фазе работ. Укладка плит перекрытия. Приняли мы поляну смежной организации. Выполнили хорошо фундамент. Поэтому, я думаю, нам не составит большого труда. Грамотно, правильно построить. Этот чудный дом. Первая плита пошла в свой первый путь. Для опоры вот этой точки.